Всем привет! Я сейчас нахожусь в отеле Dream World Hill и покажу, какой номер мне достался. У меня вообще номер был забронирован в отеле Dream World Resort Spa. Основное время я провела в том отеле. А сегодня утром нас всех туристов из отеля Dream World Resort Spa переселили в отель Dream World Hill. И мне достался номер с видом на море. Сейчас я покажу, как он выглядит. Номер мне дали 1014, находится на первом этаже. Вот мой номер. Сейчас зайдем, и я вам все в подробностях покажу, как выглядит мой номер. Номер довольно просторный. Начнем с ванны и санузла. Сан узел, в принципе, не слишком просторный. Я бы даже сказала, немного тесноватый. Здесь вот раковина, фен. Сейчас проверим, рабочий или нет. Рабочий. Также стандартное вот это вот зеркало. Здесь мыло. Тут два стаканчика. Посмотрим. Здесь тоже стандартный набор, как был в отеле dream world resort and spa то есть тоже ватные палочки ватные диски шапочка принадлежности вот эти вот э, иголки нитки вот, потом расческа и тоже какие-то а это по-моему по всей видимости пилочки для ногтей видимо вот теперь посмотрим с вами душевую кабину так, ну, душевая кабина, в принципе, довольно-таки вместительная. Она немного поуже, чем в отеле Dream World Resort and Spa, но зато в длину, то есть больше, длиннее. Вот здесь одно полотенце, ножная тряпка. Также здесь, смотрите, одна лейка душа. То есть там у меня было три, здесь одна лейка душа. Вот кран и также мыло. Туалетная бумага. Ну, в общем-то, как бы по ванне все. Ну да, немножечко, может быть, из-за расположения, то, что не квадратом сделано, а именно углом. За счет этого, возможно, немножко тесновато кажется. Так, ну, в принципе, я думаю, на сутки мне этого будет достаточно. Здесь вот такое вот зеркало. Теперь переходим в комнату. Вот здесь вот идет такая вот длинная консоль. То есть, я думаю, здесь довольно много вещей можно будет э, разместить, если вы, допустим, приезжаете сюда и выбираете этот отель для отдыха. То есть не так, как я на одни сутки буквально, а на весь отпуск. То есть вот здесь вот большая вот такая вот полка выдвижная. То есть она тоже идет с доводчиком. Так, вот здесь холодильник Давайте посмотрим Да, холодильник тоже также э, Забит различной водой, минералкой, чай холодный, пепси и фанта То есть это тоже все пополняется бесплатно Ну, будет пополняться ежедневно бесплатно, по мере того, как вы будете это выпивать в принципе, это то же самое, как и в отеле Dream World Resort and Spa. Здесь также имеется чайник, две чашки, кофе, чай, сахар, два стаканчика. В общем-то, в принципе, то же самое, как и в том отеле. Так, пульт. Здесь тоже вот различные анкеты заполнить можно. В общем, тут различная всякая информация. Вот цены. Так, цены. Это, я так понимаю, сервис в номер. То есть, если вы заказываете, наверное, какие-то блюда в номер, если хотите в номере покушать, вот это уже за доплату. Так, здесь вот что посмотрим тоже. А, ну тут, по всей видимости, наверное, все на, анг на английском. Ну, то есть, в принципе, будете в номере, сможете все изучить. Также при заселении, естественно, мне дали вот такую вот концепцию на зимний период. Так, давайте с вами проверим телевизор, работает или не работает. Посмотрим сейчас. Так, что-то я включила, пока не работает. А, все, включился. Так, сейчас переключим каналы. Ну, в общем, сейчас вот так вот, если листать, я думаю, мы также, в принципе, дойдем э, до каналов, которые э, будут на русском языке. Вот, я сейчас на это время уже тратить не буду. Смотрите, вот здесь вот находится кондиционер, что, кстати, очень удобно, что он вообще э, в такой стороне находится от кровати. Здесь вот, кстати, датчик кондиционера то есть оставляйте необходимую вам температуру на тепло поскольку сейчас март месяц прохладно естественно на тепло вот это кстати очень классно в плане расположения кондиционера здесь вот такой вот мягкий стул там мусорка здесь вот очень удобное мягкое кресло со столиком что также, кстати, удобно, если вы решите вечером посидеть, отдохнуть, допустим. Вот здесь вот находится кровать. Кровать находится вот в таком, можно сказать, углу, рассчитана на двух человек. Как видите, две тумбочки. Ну, я уже к той тумбочке не пойду, потому что, честно говоря, тут довольно-таки узкий проход, и не очень вот здесь вот комфортно будет проходить вам, поэтому... Если вас, допустим, поселят в такой номер, и ну, вы, например, муж с женой, то вот этот с этой стороны, кто будет спать, вам, скорее всего, нужно будет на кровать вот залазить вот отсюда, потому что здесь очень довольно-таки неудобно проходить. Так, ну я сейчас, наверное, все-таки это сделаю, пройду, чтобы на себе ощутить, насколько это... Вот, так, открываем здесь вот выдвижной ящичек. Смотрите, здесь вот такие вот как бы бра. Свет выключаем, включаем. Здесь розетки. Кстати, очень такой интересный этот сделан с зеркалами. Как бы... Не знаю, в общем, как это правильно назвать. Так. Получается, у нас тут две подушки, телефон, также блокнот а, с карандашом. Тоже бра. Такая это у нас. Это где-то вот там выключается, по всей видимости, в том коридоре. <coughs> Тоже вот тут выдвижная, вот такая вот полка. Теперь по шифонеру Вот э он здесь расположен немного неудобно. Он, то есть, здесь прям вплотную к кровати. И то есть, если вы открываете уже створки, вам здесь фактически не пройти. Он стоит в притык. Здесь вот, в принципе, достаточное количество вешалок, рассчитанное на двух человек. Здесь находится сейф. В номере два комплекта тапочек. Также здесь вот предоставлены как бы услуги а, прачечной химчистки. То есть здесь всё, все цены указаны а, в евро. Сколько будет почистить там рубашку, футболку и остальные вещи. Женские, мужские и детские. Есть тоже вот такая вот пластиковая ложка для обуви. Тут губка. Пакетики для сдачи белья в химчатку. прачечную, точнее. Так, сейф. Здесь вот такой вот сейф. Давайте, я не знаю, попробуем, что ли. А, он, видите, не работает. То есть мне сейчас, по факту, чтобы взять сейф, мне, скорее всего, сейчас нужно будет снова его оплачивать. Хотя в том отеле я проплатила до конца своего отдыха. Но я сейф, наверное, уже брать не буду. Я надеюсь, все будет в целости и сохранности, потому что, ну, лишние, как бы, затраты мне бы не хотелось сделать. Вот, ну, а так, в принципе, <клёх> я в своем видео по отелю Dream World Resort Spa показывала, какой сейф и как им пользоваться. Кстати, хочу сказать: здесь сейф, не знаю, может, я, конечно, не ошибаюсь, но он здесь немного поменьше, чем в том отеле. Здесь вот есть два таких выдвижных шкафа, Ну, кстати, смотрите, вот тоже надо дверцу открывать до конца, чтобы вот эти два шкафчика выдвинуть. Ну, я вот сюда сейчас сложила свои вещи, в принципе, мне их раскладывать не обязательно, в общем-то, я чемодан уже собрала, Мне меня будут забирать из отеля ночью, поэтому я пока сюда все сложила. Дальше, это вот как бы... Вот такое вот отделение шифанера. Вот здесь вот есть еще одно отделение. Но смотрите, из-за стоящей вот здесь вот тумбочки сюда не залезть. Это, кстати, очень неудобно. Хотя там, смотрите, тоже вешалки, полки. В общем, я не знаю, либо вам сдвигать куда-то нужно будет тумбу, чтобы туда залезть, либо только <coughs> пользоваться вот этим вот отделением. Это, кстати, вот, ну, на мой взгляд, по крайней мере, это минус. Вот, так-то, в общем, как бы номер не маленький, номер просторный, но за счет того, что он вот этой вот такой вот какой-то угловатой формы, здесь вообще идет полукругом, это очень сильно срезает пространство, и вот в некоторые места очень плохо и неудобно, можно сказать, подлазить. Как вот, например, туда пройти к кровати, здесь вот залезть в шифонер, вот. Сейчас я еще вам покажу, какой у меня балкон и вид на море. Вот сейчас мы с вами выйдем на балкон. Вот смотрите, у меня довольно-таки просторный балкон здесь. Тоже сушилка, состоящая вот из трех вот таких вот отделений. Здесь можно повесить... Сушелка тоже небольшая, так же, как и в отеле Dream World Resort and Spa. Здесь можно повесить максимум либо три полотенца, либо, я не знаю, там что-то может быть, купальники, там, плавки что-то еще. Вот такие вот два стула. Столик-пепельница. Вот. Само, само, конечно, пространство балкона довольно-таки приличное. То есть здесь можно даже плясать. Посмотрите, какой шикарный вид на море. Мне достался. Вот. Мне, честно говоря, никогда не доводилось э -э, отдыхать в отелях с видом на море, ну, потому что в принципе я не вижу смысла переплачивать деньги за вид на море, поэтому я всегда брала номера стандарт, но тут уж раз такая ситуация, и нас переселили, мне вот так вот повезло. Вот такой вот у меня вид из окна и вид с балкона. Смотрите, как много сейчас отдыхающих, тех, кого привезли из других отелей. Вот, кстати, я видела недавно, там даже вот в открытом бассейне купались, несмотря на то, что сейчас как бы тут и ветерок, хотя солнце светит, но все равно купались именно вот в открытом бассейне, не в закрытом. Что я также хотела бы добавить еще по номеру. Вот смотрите, этот вот датчик кондиционера. Я вот здесь вот так вот крышечку открыла. То есть, смотрите, тут вот такие вот кнопки. Я не знаю, конечно, я вроде бы не кулема, но я особо не смогу разобраться, что тут, куда нажимать. Я только вот это вот нажала. Пыталась вот здесь прибавить температуру, но почему-то она через секунду-две снова сбрасывается. На ресепшен я уже не пошла узнавать что-то как. Вот. Ну, в общем, если приедете в этот отель, узнавайте на ресепшене если сами не разберетесь, как пользоваться. И также, что хотела еще добавить по ванной комнате, по санузлу. Здесь вытяжка есть, она работает. По душевой Здесь сделан большой высокий бортик. Это, конечно, очень хорошо, то, что вода не выливается сюда, в общую ванную комнату. Но минус в том, что не совсем удачно сделан вот этот вот пол. Слив, конечно, хорошо работает, принимает воду, но нужно было бы сделать в ту сторону побольше немножечко такой наклон. Потому что, когда вы купаетесь, вода вот вся вот здесь застаивается и даже уходит туда. Соответственно, во всей этой воде вы, можно сказать, плещетесь. Вместо того, чтобы стоять практически на сухом, как говорится, месте. Да? Вот. Также по вот этой лейке. Я столкнулась с тем, что, когда я включила, у нее вот только посередине несколько струечек лились. Ну, я думаю, вы, наверное, в принципе, и сами догадались то, что нужно вот эту вот серую пластмаску покрутить и будут уже вот эти вот все дырочки как говорится работать из них будет вода лица а единственное что конечно меня смутило то что здесь было всего одно банное полотенце хотя номер вообще по сути рассчитан на двоих и что самое интересное почему-то нету полотенца для рук то есть ножная тряпка вот здесь была а полотенца для рук не было. В общем, я свой номер вам показала. Я, конечно, не знаю, как выглядят остальные номера. Возможно, они как бы расположены прямо и выглядят немного иначе. Вот. Ну, что хочу сказать, свое мнение по этому номеру. Да, конечно, круто. Вид на море. Вот. И, в принципе, то, что меня переселили с другого отеля, и мне отдыхать всего лишь осталось там вот до ночи, меня как бы все устраивает. Ну вот этот вот номер для отдыха, допустим, на неделю или даже дней на 10, мне он не очень нравится. То есть вот мой предыдущий номер, кстати, смотрите обзор по номеру в отеле Dream World Resort and Spa на моем канале. Мне тот номер понравился гораздо больше. Вот. Несмотря на то, что здесь есть, конечно, кое-какие плюсы, но все-таки, на мой взгляд, минусов – в этом номере больше. Вот. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Обязательно ставьте лайк мне под этим видео. И увидимся с вами в следующем видео. Всем до новых встреч. Пока-пока.